Всем привет друзья! Так или иначе, периодически в комментариях возникает вопрос, а есть ли Матвей какие-то волшебные программы, которые помогут мне продвинуться на ютюбе? Но мы сейчас не рассматриваем программы для записи видео с экрана, для монтажа, вот именно программы, которые позволяют в оптимизации наших роликов. На самом деле у нас есть такой софт, и он платный. И есть у нас пара самописных вещей, потому что этого вообще ни у кого нет. Но новичкам это порекомендовать можно будет вряд ли. Есть ли какая-то штука, которая поможет новичку? Есть! Во-первых, что делает эта волшебная штука? Она помогает работать с тегами. То есть вы сможете смотреть теги конкурентов. Да, я знаю, что у многих эта функция есть, но тем не менее она полезная и нужная. Копировать теги и вот очень важный момент. Рейтинг Тегов по вардстату, то есть рейтинг ключей по вардстату, это очень э, нужная вещь, потому что опять же я что-то как-то нигде не встречал э, в плагинах, кроме самописных каких-то вариантов, чтобы бесплатно давали рейтинг по вардстату, здесь эта штука есть. Ну и соответственно место в поиске YouTube по тегу тоже никого этим не удивишь, но функция хорошая, поэтому плагин стоит поставить только ради хотя бы рейтинга по вардстату, если у вас уже стоят какие-то плагины, например тот же вид IQ, или если у вас вообще ничего не стоит, ну сам бог велел поставить. Следующий момент, после заливки видео, во-первых, у вас есть генератор хэштегов, во-вторых, можно удобно ставить тайм-коды в описании ролика, и вам позволяют а, собирать семантику и теги в один клик. Конечно, семантика не самая крутая, понятно, что руками она собирается лучше, но если вы новичок, нифига не умеете, бюджета нет, Пфф, то, что доктор прописал. Лучше такая бесплатная семантика, чем ничего. Ну и соответственно есть также счетчик оставшихся символов в полях. Он очень, ну, очень удобно, потому что там у тебя остается, допустим, там 200 символов, и ты можешь их дописать текстом каким-то. Потому что из этих 5000 символов ты же руками не будешь считать или в блокнот будешь в этом вставлять. Нормальная функция. Ну и также есть удобные шаблоны подсказок и аннотаций. Их можно копировать, несколько роликов вставлять. Но есть знакомая многим функция копирования подсказок и аннотаций. Вся эта штука называется Clever, и это бесплатный плагин, который можно скачать по ссылке в описании. Прям рекомендую, наверное, это, ну, я не знаю, ничего лучшего, что можно бесплатно скачать, и это реально помогает оптимизировать видео на YouTube, так что прям вот, ну, дико рекомендую, ссылка есть в описании.